Иван Степанович, а. вы не могли бы прикрыть свое нижнее белье? Ух ты, я извиняюсь, это я по привычке. Я шокировал вас. Да идите уже, Иван Степанович! Прошу жил. прощения, как... я просто.